Золотые маковки церкви над рекой, земляника спелая с парным молоком. Я бегу по скошенной траве, А надо мною небо голубое высоко. Я еще мальчишка лет пяти, И радость моя поет. И счастье мое летит Бабушкины сказки про любовь и отвагу Где добро и правда белый свет берегу Где-то вы медали за Берлин и за Прагу И весенний праздничный салют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 и нет-нет. Время равнодушное пройдет по округе, вычеркнув родные для меня адреса. Мы познаем прибыль и расчет, но друг к друге перестанем видеть небеса.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 что не купить и не отнять. Это то, что не купить и нет отнять